Добрый день, точнее еще сказать утро Сегодня я хотел бы спеть вам песню, которая называется «Бесстыдники» Несмотря на название, песня достаточно грустная Это песня «Взгляд» на события, которые происходят сейчас в нашей стране И мое сугубо личное отношение к этим событиям я думаю, из песни вы Все поймете Итак, песня называется Бесстыдники Я живу в заперти В коммуналке Коммуналкой Зовется страна Не хочу я опять из-под палки жить сегодня родная земля. Я устал от безжалостных будней, от проклятых, завистливых лиц, От бесстыжих взглядов. В затылок И плевков, Что летят Сверху вниз. А еще Я спою вам Про Диму И про Богу, Который В Кремле. Как же вам, ребята, Не стыдно что земля наша в полном дерьме. Поезжайте подальше столицы, Рассмотрите как следует все. Проворовавшиеся ваши министры. Растащили Наверное, все. Люба, Люба, братцы, жить. С нашим президентом не приходится тужить. Ой, да Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить. Также наш премьер-министр не дает нам загрустить. Расскажите, кто пишет законы. Я потому засветил кирпичом. Вы ответьте на эти вопросы. Дорогие мои, вот и все. Денег нет, вы держитесь, это можно. Вам позор за эти слова. А попробуй хотя бы полгода выживать. Как пытаюсь жить я или как соседка Васильна что живет на восемь рублей, не понять, дорогой ты наш Дима, вот расчет и иди. Поскорей понимаю, вы словой не боги, и многое вам не дано. Так поменьше болтайте в народе, что у нас все в стране хорошо. Показания избежать не удастся, потому что правда сильна. Вы покайтесь, покайтесь, ребята, чтоб увидела наша страна Люба. Любо, братцы, жить. С нашим президентом не приходится дужить. Ой, да, любо, братцы, любо, любо, братцы, жить. Также Дмитрий Анатольевич не дает нам загрустить